Обычно, когда люди начинают проходить эзотерические курсы, бесплатные эзотерические курсы, кстати, очень много людей было в свое время, которые писали мне «Негодяй, деньги зарабатываешь, э, сволочь, э, там, ты тысячу миллионов уже там, денег заработал и так далее». Но тем не менее, как обычный человек, я должен был бы страдать от того, что кто-то пишет, ты зарабатываешь большие деньги. Мне всегда хочется ответить, ну что ж, ты зарабатывай, тоже создай какой-нибудь вебинар, продай этот вебинар, зарабатывая деньги. Почему? Сейчас очень много, эта информация любая востребована, сейчас на информации можно зарабатывать деньги. Но тем не менее, хочу сказать, почему те люди, которые в свое время писали, какая я сволочь на том, что я зарабатываю деньги, не написали мне огромное спасибо после того, когда я выложил первый страниц бесплатно почему так много людей пишут какая я какашка и почему так мало людей написала мне спасибо вообще непонятно я понял на самом деле почему-то людям как-то привычно люди перешли в состояние зла Люди перешли в состояние зла, им нравится видеть зло, и им нравится, им даже кажется, что зло это приятно, зло это хорошо. Увидеть человека, который приходит на работу с бадуна, с подбитым глазом, которого все раздражают, который кидается на всех, который плюется, слюнявый, вонючий, в порванном костюме каком-нибудь, у которого там ноготь с гноем или там что-то от него отпадает, оттекает. Это хорошо, его нужно, этому человеку нужно сострадать, его жалко, ему хочется хочется помогать, ему хочется дать что-то. А стоит человеку одеть костюм бриони, золотые часы и выглядеть счастливым человеком, иметь любимую женщину, этот человек там не изменяет никому, живет за свои заработанные деньги, этого человека сразу же начинают ненавидеть. Что случилось с людьми, я не могу понять. Куда этот мир катится? Почему этот мир не восхищается успешными? В чем, дело? В чем дело? Откуда это взялось? Почему миру нравятся неудачники? Почему миру нравится поддерживать пьяниц, алкоголиков? Почему нравятся несчастные? Почему нравятся ползучие? Почему нравятся вонючие? Почему их нужно поддерживать? Почему их... Вот если бы я сидел, бубнел, нервничал, то меня бы поддерживали, говорили, не беспокойся. Стоит мне быть успешным, сразу же начинает отворачиваться, говорить, какой идиот, надо же. Как это он смог, сволочь и так далее. Куда мы, зачем так вообще происходит? Разве это хорошо? Что это за мир такой, когда хвалят и кричат: о, у тебя у, там собрались молодые ребята и обсуждают. У меня было там 5 женщин в моей жизни, у меня было 8 женщин, у меня вообще там каждую неделю новая женщина, или как женщины это обсуждают. Ну так каждый сможет. А ты проживи с одной, так, чтобы с первого раза и до последнего дня и рядом умереть, и на могилке заплакать, если не умер в один час. Вот это то, чему нужно, наверное, восхищаться. Вот это по-настоящему, наверное, счастье, это по-настоящему может, может восхищать, это, наверное, по-настоящему может, наверное, мотивировать людей. Почему люди, ну это, конечно, вопросы известные, но почему людям нравится а, находить все плохое, почему люди хотят поддержать того, кому плохо, или там, помочь тому, кому плохо, и совершенно не хотят сказать спасибо или удивиться примером человека успешного.